Чел! Я <смех> Андрюх, это пиздец. Я, я, он просто не попадает в меня, понимаешь, Савика. <смех> <смех> <смех> ну, чел, ну попади. Ну вот я, вот я, я вот включаю. я. Давай, давай, попади, пожалуйста. Давай. <смех> это пиздец. <смех> Постарайся не убивать. Ай. Чел, да мне тут вообще песть. <режисс> Прям над тобой, да вы... Да. <режисс> <Лазером. свист> <режисс> О! О! Лови! <режисс> Инче зашел в дом и как съел. Слушай, а мне нравится эта карта. Я думаю, если бы я не подвигался, он бы меня вообще не нашел. Да, с облака снял меня. Давай в прятки будем играть, короче. В мире животных. Бля... Он роплит. Нашёл! Сейчас мы наблюдаем Силью. Вот <смех> Куда он идет? Что это было? Вы на башню. А что это было? <смех> Пизда Долба постреляй, пожалуйста. Да, <смех> ты видел? Да видел, <смех> видел. <смех> Слушай, интересный. А он все еще не знает, где ты находишь. Интересно, смогу хоть кого-нибудь убить так? Нормально. Я тебе сейчас покажу, как я двоих убил. Не, он тут. Чем прострел? Ну это же CS GO. Ааа! ушел. Честно, я хотел, я пытался прострелом и тебя и его забрать. 178 часов это, походу, тоже смурфы Ага. Слушай, ну тут еще спорно, смурфы они или нет. Они б тени на Хуй.